При поддержке Российского фонда кино и Министерства культуры мы еще и не такую ерунду снимали. От создателей фильмов «Движение вверх» по эскалатору. Легенда номер 17, 18, 19, 20, ну вы поняли. В роли тренера Данилы Козловского Рафаэль Носойбуллин. По версии его бывший тоже Козловский. В раздевалке футбольного клуба Бетеор. Да там вообще не так всё было, ха-ха-ха. смешная команда выступала. О, я вас наконец-то нашел, вы где жлялись, а? Кстати, косточки будете? Подожди, тут какая-то девочка уходила узкоглазая, будешь? Ты глазами больше ешь, мать, ты чё? Ага. Вы что делаете, кто так играет? Тренер, матч не начинался. Как не начинался? А там кто такой опрятный? Причесочка такая красивая. А, так это Баклажан репетирует. А, понятно, понятно. Тренер, а зачем вам лыжные палки? Вы что, скандинавской ходьбой занимаетесь? А, а где лыжи? Поход пока шел стерлись. <связывая> Ты понимаешь шутку? Нет, да? Ну ладно тогда. Тренер, а почему мы вообще должны вас слушать? Как так? Между прочим, я играл в сборной. Ну-ну-ну, договаривайтесь. В сборной татарской лиги. Мы наваливаем баска, запипе. Симбас, Синбас, мить Эй! А! Вот так вот, ребячки! Вот, все, ребят, вам сегодня нужно по-любому выиграть! Это вы в нас так верите? Нет, просто на вас коэффициент нормальный. Два и два, я считаю, сатен поставил. Сатын поставил два и 2,2 коэффициент 220. Получается соточки. Сотку я людке отдаю, 127. Людка баба огонь. Ну ясен фик огонь, она же моя баба. Вот. Ладно, в общем, ребят, я пока пойду с болельщиком поговорю. А вы пока разминаетесь. Хорошо? Все, давайте я побежал. Метеор! Метеор! Метеор! А. Наконец-то. Кто из вас тут самый главный? Я. Yeah. Я еще раз спрашиваю, кто здесь самый главный? Я. Yeah. Кто знает песню Коко-Джамбо? Я, я, я, Коко-Джамбо. Я, я, я. О, наконец-то я вас нашел! Мне нужна ваша помощь. Во время матча болельщики нужны. Мы тебе поможем, но при одном условии. Если ты меня победишь в актерском батле. Па-а, yeah, конечно, я же играл в сборной татарской лиги. Я тоже играл в сборной Татарской лиги. Владарская. Эй! Хай! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Богатым мужем. Все, все, продолжай. общем, вот, смотри, а ты вот так вот можешь. Давай. Оп. Что там у тебя? Что ты сказал? У самого у тебя вместо погонов печеньки. О, печеньки. А, <смех> далеко смотри, а ты вот так вот можешь. Давай, погоню! Ну вообще-то. Да... Ой нет, ты не топнулся. <смех> Прям как в сборной татарской лиги ты, братан, давай! <смех> давай, брат! Между <смех> <смех> прочим, я сегодня ходила на кератиновое выпрямление волос. Не помогло. О -о -о! Ты крут, вообще крутой! Ну, da, поможем? Да, да, Да, побежали Все, побежали! Можно такси поехать? Поехали на такси! Веселое такси! А может быть? На лодке поплывем! А, ну что, друзья, и вот уже финальный матч! Трибуны затаили дыхание! Если сейчас клуб «Метеор» забьет, то он победит в этом матче! Ждем! А Руслан домой! Ну оставь мяч уж, да играть матч! Да, да, да, да, да, да. Гол! Есть, есть, есть, есть! Ставка прошла, ставка прошла, ставка прошла! Рафаэль, так ты в наши ворота забил. Блин. Тренер. Может, матч мы и проиграли, но финал основной юниор лиги мы еще в силах выиграть. Да какой юниор лиги, причем есть кавельность. Сейчас... Ну что ж, а в этом фристале нам помогал автор и актер сборной татарской лиги. Рафаэль Насибулин и Артур Кабальнов. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что сборная России по футболу обязательно победит. Но ну а что же хотелось бы сказать в конце? Ну а что же хотелось бы сказать в конце? Впереди нас ждут летние каникулы. И мы очень ждем эти три месяца. Эти 92 дня. У нас есть 92 дня, чтобы оставить след летом Ты просто помни об этом, ага Ровно целых 92 дня, когда тут нету запретов Комнаты метр на метр мы хотим на пляже здесь, мы хотим на пляже, всех приглашаем с нами, welcome to the party. Все море по колено вверх полетят салюты. Здесь, в мое поколение, мы отдыхаем люто. Ну а своем благоман и Квен полегче. Спасибо за сезон. Мы будем гореть, мы будем сгорать.